здравствуйте любители автомобилей Dodge Chrysler Jeep вас приветствует Медведковский Гараж-бар. и в этом видео хочу рассказать о часто задаваемом вопросе возможно ли компьютерная диагностика КПП на автомобилях Chrysler да это возможно как можно определить состояние коробки в этих автомобилях в принципе это наверное можно сделать в любых но мы сейчас говорим именно о Chrysler существует такое понятие как svi индекс этот индекс э, переводится как э, как бы перевести это правильно индекс объема move -цепления. по моему так если говорить точно этот индекс показывает какое количество масла необходимо для переключения передачи упрощенно говоря соответственно чем больше этот Показатель отличается от стандартного, тем, соответственно, больше износ пакетов фрикционов в данном конкретном автомобиле. Посмотреть эти индексы возможно только при наличии сканера DRB3 или StarScan, ну, короче говоря, дилерского сканера. Другими средствами посмотреть невозможно, к сожалению. Но Во всяком случае, я об этом не знаю значит э, не буду показывать как я попадаю в это меню это не нужно значит соответственно э, вот меню показывающие индексы в моем в моей коробке на моем автомобиле значит здесь идут передачи здесь идут индексы mm -hmm. э, Как упрощенно можно опять же посмотреть то есть э, для этого нам надо Переписать эти индексы, которые у вас сейчас есть Провести обучение коробки Quick так называемый, То есть бросить индексы на среднее значение И просто посмотреть те параметры, которые у вас были до этого Сравнить их с теми показателями, которые у вас будут записаны на бумажке И, соответственно, посмотреть, насколько они сильно отличаются друг от друга То есть чем больше расхождение этих индексов от стандартного значения Тем, соответственно, больше износ АКПП <связи> <связь> Собственно говоря, это все Это достаточно простая операция, не требующая большого количества времени Просто об этом надо знать Но, к сожалению, многие об этом не знают Или не хотят такие вещи делать По каким-то непонятным для меня причинам Собственно говоря, все На этом с вами прощаюсь Удачи всем Хорошего настроения и езды без поломок